Здравствуйте, уважаемые коллеги! Тема сегодняшнего видеоурока – отражение в учете операции по комплектации и раскомплектации наборов номенклатуры. Эти операции отражаются в учете при помощи документа «Комплектация номенклатуры». Журнал документов этого типа можно открыть как непосредственно из панели функции на закладке «Склад», также из меню, выбрав пункт «Комплектация номенклатуры». Откроем журнал. Как вы видите, в нашей демонстрационной базе отсутствуют документы комплектации номенклатуры. Создадим свой собственный новый документ. Нажимаем кнопку «Добавить». И в первую очередь определяем вид операции, который будем использовать для текущего документа. Документ может выполнять две операции. Комплектацию наборов номенклатуры, а также раскомплектацию готовых наборов. Начнем с режима комплектации. Обратите внимание на то, что по умолчанию при формировании нового документа автоматически заполняются реквизиты «Организация» и «Склад», если соответствующая настройка выполнена в настройках пользователя программы. Создадим наш первый набор. Нажимаем кнопку выбора в поле реквизита «Номенклатура». Попадаем в форму списка справочника номенклатура. И давайте создадим здесь группу комплекты или наборы. Добавляем группу. Даем ей наименование наборы. В скобках комплекты. Нажимаем кнопку ОК. Заходим в группу и создаем новый набор. Дадим новому элементу имя «Набор номер один", а в поле «Полное наименование» внесем несколько другую информацию. «Тестовый». При необходимости можно изменить единицу измерения, что мы с вами и сделаем, выбрав на этом этапе единицу измерения «Штука». На закладке «Счета учета» при необходимости мы можем настроить счета учета номенклатуры при помощи соответствующей обработки. В этом случае все выполненные настройки в этом окне будут действительны для нашего набора «Склада» и «Организации». Или же... Можем согласиться с теми счетами, которые предлагает нам система. И перейдем на закладку спецификации. До начала работы на закладке спецификации создаваемый нами набор нужно записать. Нажимаем кнопку записать. На закладке спецификации хранится список возможных спецификаций номенклатуры, одной из которых можно сделать основной. Пока этот список пуст, давайте добавим в него новую спецификацию. Нажимаем кнопку «Добавить» и начинаем работу в окне создания спецификации номенклатуры. В верхней части окна элемента справочника спецификации мы видим реквизит группы, который может содержать группу справочника спецификаций, к которой относится данный элемент. В данном случае мы этот элемент не используем. Поле наименования содержит произвольное наименование элемента справочника. Назовем данную спецификацию тестовой. В средней части окна находится информация о выходном изделии, продукции, полуфабриката или услуги. В данном случае нашего набора это набор, который является владельцем этой спецификации. Поле «количество» содержит количество, на которое рассчитаны исходные комплектующие. Чаще всего это один набор, а также единицы измерения, в которой будут учитываться наборы. Список возможных единиц измерения набора формируется при создании самого набора на закладке «Единицы измерения». Этот список в общем случае может содержать несколько единиц измерения. На этом этапе выбираем единицу, выбранную для набора по умолчанию. Штука. А сейчас перейдем к формированию списка исходных комплектующих набора, которые находятся в нижней части формы. В карточке спецификации номенклатуры отсутствуют дополнительные сервисные возможности по заполнению списка исходных комплектующих. Поэтому мы можем их добавлять только через кнопку «Добавить» через справочник номенклатуры. Давайте войдем в папку «Спецодежда», добавим номенклатурную позицию «Куртка-ватина», а второй составляющей набора сделаем черевыки. Теперь нужно определить, какое количество исходных комплектующих будет входить в набор. Например, куртка будет одна, а ботинок – Две пары. Нажмем кнопку ОК. В списке спецификаций появилась таша только что созданная нами, спецификация. Сделаем ее сразу основной при помощи нажатия на соответствующую кнопку «Основная». И обращаем внимание на то, что основная спецификация выделяется жирным шрифтом. И зайдем на закладку «Единицы измерения», в которой определим список возможных единиц измерения нашего набора. Заодно вспомним о том, как работать с классификатором единиц измерений. Нажимаем кнопку «Добавить» и переходим в классификатор единиц измерения. При внимательном осмотре доступных в данный момент единиц измерения, лично я ничего подходящего не нашел. Поэтому мы с вами попутно ознакомимся с механизмом добавления единиц измерения непосредственно из классификатора единиц измерения. Для этого мы с вами в данной ситуации нажимаем кнопку «Другие кнопки» и выбираем позицию «Подбор из классификатора». Открывается окно классификатора единиц измерения, который содержит самые разнообразные единицы измерения, сгруппированные по видам применения. Внимательно просмотрим список. И найдем с моей точки зрения наиболее подходящую позицию на бир. Делаем два щелчка кнопкой мыши. Подтверждаем создание новой единицы измерения в нашем справочнике. Закрываем окно классификатора и выбираем в качестве единицы измерения нашего набора на бир. Устанавливаем коэффициент пересчета равный единице. Записываем набор, переходим на закладку спецификации. Если вы помните, в созданной нами спецификации тестовая мы установили единицу измерения по умолчанию штука. Переходим в режим редактирования и в поле реквизита единицы выбираем значение набор. Записываем карточку спецификации, закрываем окно спецификации, закрываем карточку набора. И выбираем созданный нами набор в качестве номенклатуры документа «Комплектация». Продолжим формирование документа и в первую очередь на следующем этапе определим количество формируемых наборов. В поле «Количество» введем значение «3». Выберем единицу набора. Набор. Согласимся со счетом учета, на который будут оприходованы созданные нами наборы и налоговым назначением, которое предлагает нам программа. Перейдем на закладку «Комплектующие». Табличную часть документа можно заполнить как при помощи подбора, используя механизм подбора номенклатуры в документ, так и при помощи кнопки «Заполнить», которая предоставляет возможность заполнить табличную часть по ранее созданной спецификации. Вариант подбора, как и вариант непосредственного заполнения строк табличной части из справочника номенклатура, следует использовать только в том случае, если создается одноразовый вариант набора и отсутствует спецификация номенклатуры. Нажимаем кнопку «Заполнить по спецификации». Выбираем из списка спецификаций подходящий вариант, в данном случае список содержит только одну позицию. И в результате видим заполненную табличную часть комплектующая. Проверяем правильность автоматического заполнения табличной части и обращаем внимание на то, что количество комплектующих определено произведением количества составляющих набора на количество наборов, которые мы формируем в документе. Если вы помните... Набор у нас состоит из одной куртки и двух пар ботинок. Соответственно, количество в документе составляет три куртки и шесть пар ботинок. Запишем документ и проведем его. Здесь нас поджидает неприятный сюрприз. Программа сообщает об отсутствии достаточного количества товаров, из которых мы комплектуем наборы. Дело в том, что на складе «Магазин номер 1» действительно нет этих позиций. Значение этого реквизита было автоматически подставлено в документ при его создании. На самом деле куртки и ботинки числятся на основном складе, в чем легко можно убедиться, сформировав отчет оборотно-сальдовая ведомость по счету 281. Закроем окно служебных сообщений. Изменим значение реквизита «Склад». Выберем головной склад. Повторяем попытку проведения. На этот раз документ проведен и мы можем ознакомиться с результатами проведения документа. Мы видим, что для каждой строки таблицы комплектующие формируется отдельная проводка по дебету счета учета комплекта и кредиту счета учета комплектующий. Причем итоговое количество Создаваемых наборов распределяется между проводками. Закроем окно результатов проведения и познакомимся с режимом разукомплектации номенклатуры. Знакомство с этим режимом нам предстоит при создании нового документа комплектации номенклатуры. Закроем текущий документ и сформируем документ, который выполнит операцию раскомплектации. Новый документ можно сформировать точно таким же образом, как мы формировали документ по комплектации. Добавляем новый документ, выбираем набор. На этот раз не забываем изменить значение реквизита склад на головной склад. Сразу определяем количество списываемых наборов, единицу измерения наборов. Переходим на закладку «Комплектующие» и заполняем по спецификации. Выбираем режим Раз. «Разукомплектация» и проводим документ. Знакомимся с результатами проведения. Убеждаемся, что при разукомплектации номенклатуры для каждой строки таблицы комплектующие формируется отдельная проводка по дебету счета-учета комплектующей и кредиту счета-учета комплекта. В данном случае они совпадают с распределением количества наборов по проводкам. Закроем окно результатов проведения и познакомимся с другим методом формирования документа разокомплектации. Если мы с вами можем найти документ, которым комплектовался конкретный набор, то при его разукомплектации можно воспользоваться механизмом копирования документа. То есть мы можем выбрать документ комплектации и методом копирования сформировать новый документ с операцией разукомплектации. Остается только изменить количество и провести документ. Посмотрим результаты проведения. Закроем окно. И закроем созданный нами документ. В процессе записи урока возникла ситуация, на которую могли обратить внимание опытные пользователи. Нами было оприходовано три набора, а двумя документами списано 4 набора. Здесь возникла проблема формирования документа задним числом. Первый документ комплектации номенклатуры номер 2 был сформирован в режиме непосредственного заполнения документа 5 числа. Документ в режиме копирования был сформирован датой 4 июля. Задним числом. Таким образом, проводки были сформированы, потому что по состоянию на 4 июля на складе числится три набора. Поэтому нам необходимо тем или иным образом перепровести документ номер два давайте откроем этот документ попробуем его перепровести и ожидаемо увидим сообщение о том что недостаточно одного набора помня о том что у нас в свое время оприходовано три набора и разукомплектовано два из них давайте изменим количество на единицу закроем окно служебных сообщений и попробуем провести документ. В этом случае документ благополучно проведен, количество распределено по проводкам, и таким образом наш урок успешно завершен. Закроем окно проведенного документа и подведем краткие итоги. На сегодняшнем уроке мы с вами познакомились с документами комплектации и раскомплектации номенклатуры, справочником спецификации номенклатуры, и несколько неожиданно столкнулись с проблемой, возникающей при формировании документов задним числом. Благодарю всех за внимание. До новых встреч.